Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жунеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Многие считают, что страх у них возникает извне. То есть, что-то в жизни случается, и это что-то провоцирует страх. И, казалось бы, здесь все достаточно понятно: залаяла собака и спровоцировала страх. То есть, как бы страх вызывает собака, но на самом деле все наоборот. Страх возникает в результате ваших действий. То есть вы являетесь источником своего страха. Вы создаете страх. Мы говорим о разных ситуациях, в которых оказываются люди. Но бывает так, что человек может оказаться в той же самой ситуации, в которой оказался другой человек. И этот человек будет испытывать страх, а другой человек страха испытывать не будет. Хотя они окажутся в одной ситуации. Я очень часто приводил такой пример. Идут два путника по дороге. Один из них все знает про змей. Он змеелов, он все знает про змей. Они идут. И видят на дороге змею. Тот, который человек, который не знает про змей, он тут же замирает в страхе, что она его ужалит и он умрет. Пусит и он умрет от яда. Второй же... Спокойно подходит и берет эту змею, не испытывая ни капли страха. Почему так происходит? Мы говорим о том, что оба из них оказались в одной и той же ситуации. Они видят змею. Почему одна и та же змея вызвала страх у одного и не вызвала у другого? Змея одна и та же. Потому что есть разница. Потому что страх вызывает не змея. Страх вызывает восприятие змеи. У одного человека восприятие, что эта змея опасная. И тут же он испытывает страх. У другого, который все знает о змеях, он знает, что она безопасная, что она питается мышами. И поэтому это не вызывает у него страх. Мы говорим не о том, что он знает, а другой не знает. Это не важно. Важно то, как воспринимает человек эту ситуацию, как человек воспринимает эту змею. Если он воспринимает ее как безопасную, он не будет испытывать страха, и неважно, почему он так ее воспринимает. Если он воспринимает змею как опасную, у него будет возникать страх. Получается, возникнет страх или нет, зависит не от ситуации, а от того, как ситуацию воспринимает человек. Если он воспринимает ситуацию как опасную, у него возникает страх. Так вот, смысл заключается в том, что пока вы считаете, что что-то вовне напрыгивает на вас и создает страх, вы сами себя закрываете от возможности что-то изменить. Если страх вызывает что-то вовне, значит, я бессилен перед этим, значит, я не могу это поменять. Но если страх возникает внутри меня из-за меня, то я должен работать над собой, чтобы это поменять. Ваше текущее восприятие провоцирует страх в этих ситуациях, и вам кажется, что как можно не бояться вот этого, вот этого, вот этого, можно не бояться. И это делают другие люди. Вопрос в том, как вы воспринимаете. Здесь очень интересный момент заключается в свете. Чтобы вы что-то видели, вот, например, вы видите за моей спиной голубую, э, поролон, голубой поролон, звуко, э, звукоизоляция. Вот чтобы вы это видели, вы должны были сначала получить в глазах у себя солнечный свет. Солнечный свет он отражается от поверхности голубого поролона, летит к вам в глаза, и вы видите голубой поролон. Это доказывают ситуации, когда включают лампы фиолетового света и человек все видит фиолетовым, потому что свет фиолетовый отражается от голубого поролона и он видит все равно фиолетовый поролон. Так вот смысл в том, что это не поролон синий, то есть не поролон голубой, а вы получаете свет голубой и за счет этого видите, что он окрашен в голубой цвет, голубой цвет. Вот то же самое происходит со страхом. Вы воспринимаете ситуации как опасные, возникает страх. Я вам приведу пример, как возникает страх у людей во многих ситуациях, это когда у них возникает план. Как только вы что-то планируете, вы так сильно сосредоточены на негативной сценарии своего плана, что будете испытывать страх соизмеримо, насколько вы верите, что произойдет негативный сценарий. Просто вдумайтесь, когда вы что-то планируете, например, лечь спать, пойти в магазин, сходить с друзьями, выступить перед аудиторией, познакомиться с девушкой, то, насколько вы уверены в негативный исход, и провоцирует страх. Чем больше вы верите в негативный исход, тем сильнее страх. То есть вы создаете страх своей уверенностью в негативный исход. И тут возникает вопрос, почему возникает так? Дело в том, что зачастую проблема – она в совершенно другом направлении. Проблема в том, что вы не видите множество вариантов того, что может в будущем произойти. из-за этого вы сосредоточены на негативном сценарии. Вы не видите остальных. Вы видите два в лучшем случае. Хороший сценарий плохой сценарий. И это, мои друзья, пример черно-белого мышления. Так вот, пока вы видите черно-белое, все свои планы на будущее, вы создаете условия, при которых вы создаете страх на любые свои планы. Чтобы этот страх убрать, вам нужно научиться видеть множество исходов, и эти исходы должны быть убедительными для вас. Они должны отбирать уверенность у негативного сценария. Пока вы не снизите уверенность в то, что произойдет негативный сценарий, а это можно сделать за счет других вариантов, как может произойти, пока это не произошло, вы будете автоматически создавать каждый раз свой страх. Поэтому знайте, что во всех ситуациях, когда у вас возникает страх, никогда не виноваты обстоятельства. Вы тоже не виноваты. Но теперь вы знаете, как все обстоит. И если вы дадите этим ситуация продолжаться, вот тогда вы будете виноваты, когда узнали, как все на самом деле обстоит. Напишите свои вопросы в комментариях, я обязательно все прочитаю. Всем спасибо, пока.